Приветствую. У нас внезапно наступил апрель. Я не знаю, как для вас, для меня это просто совершеннейшая неожиданность. Ну и, следовательно, прогноз. Сигнификатор у нас так себе, конечно. Сигнификатор сегодняшнего наступившего месяца у нас вот такой, видите, некрасиво, да? Это тройка мечей. Тройка мечей говорит, конечно, о достаточно сложных, переживаниях, о сложных эмоциях, о сложных ситуациях. И, наверное, я бы сказала, что это будет скорее всего об обострении общемировых процессов, возможно, военных действий. То есть это что-то такое, что, возможно, в итоге принесет хотя бы какую-то ясность с другой стороны. Но общий фон, общая, так скажем, ситуативная какая-то энергетика, это про некоторую грусть, про потери, про попытки решить застабилизировать свое эмоциональное состояние и попытки не уйти совсем в печаль, так скажем. Поэтому общая энергия месяца вообще неприятная. Это, в принципе, не так, что прям страшно, потому что остальные карты ничего так более-менее радуют. Ну, это месяц, да, то есть, наверное, не так может быть важно. Но эта карта называется «Горе, печаль, владыка скорби». Я просто... В принципе, что это дает на нашем личностном уровне? На нашем личностном уровне это про некие возможные обострение конфликтов, как в общем мировом, так и личностном. Этому энергия будет такая, что хочется отстоять какую-то свою точку зрения, свои границы. Ну и это значит, что их надо, в общем-то, отстаивать. Ну, просто вопрос в том, что мы в этом месяце можем столкнуться с неким... Личным трением, так скажем, с тем, что нам что-то некомфортно и нам необходимо это все таки выразить. Поэтому мы в этом месяце можем пройти через ряд каких-то личностных конфликтов и которые не обязательно касаются внешнего мира. Это также можно говорить и о внутриличностных конфликтах. Но тройка мечей хороша тем, что в целом они могут превратиться в ту платформу, в, ту, в тот театр, в ту сцену, на которой, в общем-то, эти конфликты разыграются, но они покажут те части вашей личности или вашей жизни, или ваших соб вообще событий, ситуаций, куда, собственно, нужно обратить внимание, куда нам двигаться дальше. Поэтому это не такая прям страшная карта, это просто карта, которая вынуждает нас к некому духовному и моральному росту. В принципе, конечно, самая высокая карта из всего расклада, несмотря на некоторый позитив, имеющийся в дальнейших аспектах нашей жизни, все равно выше пажа не поднимается, поэтому апрель, я бы сказал, какой-то разгон будет, да, то есть что-то мы будем подходить к чему-то важному, каким-то важным событиям года, но некого разгона еще вот такого максимального может не случиться, но уже будет понятно, куда мы, собственно, катимся. Если мы говорим о социальной сфере, то у нас здесь э, паж-паж. Посохов и Паш Посохов он в принципе неплохой для работы. Что он нам обещает? Он обещает нам новые творческие проекты, он обещает нам то, вообще в принципе социальные возможности, возможности в работе, возможность участвования в новых интересных проектах, Что нехорошего, там, может быть, неприятного в паже посохов, это некая инфантильная позиция. То есть мы можем загореться идеей, нам понравится предложение, нам понравится проект, но мы забудем поработать в эту сторону, там, заключить условно говоря договор, позвонить или еще что-то в этом роде. Да? Поэтому не увлекайтесь исключительно идейными соображениями, делайте непосредственные четкие шаги в сторону решения ваших проектных начинаний, Мысли и прочее. С точки зрения финансов у нас четверка. Мечей как-то сами видите не очень хороший. Однако у четверки мечей, если мы говорим о каких-то крупных финансовых транзакциях или четкого понимания своего финансового плана относительно инвестиций и все прочего, кстати, если у вас есть прям знания, на которые можете опереться, вы можете смело действовать. Как ни странно, но а, у четверки мечей есть некая такая теневая а, возможность что ли пробивать некий путь вот в таких странных финансовых операциях, в которых, например, лично я ничего не смыслю. Поэтому для меня это будет про то, что, наверное, не удастся заработать сильно в апреле, но в силу того, что меня будет, допустим, это как и для себя перевожу, увлекать творческое начинание более, чем финансово. Поэтому на простом бытовом уровне, я думаю, что для тех из вас, кто не занимается инвестициями финансовыми и обладает жестким конкретным планом относительно увеличения своего дохода, просто имейте в виду, что излишне влекшись творчеством и идеями, можно немножко забыть про это и про что лучше, собственно, не забывать. Это могут быть также и финансовые потери, не некрупные, тем не менее, из-за того, что опять же, ваш посохов справаться в нас проявление инфантилизма в вопросе денег в том числе. На вопрос отношений у нас паш. Опять Паш. Но теперь кубков. Ну, собственно, хотя бы знаете, логичность есть социум паш посохов чувство отношения паш-кубков. Поэтому все, все хорошо. Паш-кубков, я не люблю пажей, потому что у них очень мало энергии сказать, что это какой-то будет взрыв. Конечно, нет. Тем не менее, паш-кубков поднимает вопросы относительно ваших отношений в том смысле, что нужно будет принимать какие-то решения. Нужно будет понимать, вы там вместе, не вместе, чего хотите. И как-то в целом развернется игра, развернется флирт. Если у вас нет отношений, то вполне возможно, что ваши жизни появится много флирт. Если у вас есть отношения и есть какие-то неуверенности, непонимания, то придется столкнуться с этими вопросами лицом к лицу и принимать какие-то уже конкретные решения, как то действовать. Если вы в стабильных партнерских отношениях, то, скорее всего, это будет просто внезапным, экстра приятным совместным времяпрепровождением. То есть откроются новые грани в партнерстве, откроются новые интересные сексуальные аспекты, в том числе в партнерстве уже существующем. Что касается у нас euh, здоровье, это хорошая карта для здоровья. Так я не жалую. Она про субъективность очень сильная, девятка Пентаклей. Но если мы говорим исключительно про здоровье, то Девятка Пентаклей хорошая карта. Она призывает при этом к процедурам различного самоухода, всякого обздоровления, всяческих профилактических процедур и все прочее. Девятка Пентаклей может говорить о зачатии ребенка, поэтому в сочетании с пажом кубков, если вы хотите, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Если вы не хотите, наверное, стоит предпринять какие-то меры. Так что так. Следовательно, здоровье. У нас все замечательно. Это, это хорошо. Вот такой у нас, в общем-то, расклад получился. Следовательно, энергии у нас будет достаточно много. Тем не менее, будет немножко нервное, Вызывать какие-то внутренние конфликты. Может быть, и внешние. И на общей мировой арене можно ожидать усугубления конфликтной ситуации. Тем не менее, прекраснейшего вам апреля. И пока-пока.